И у нас получился коллаж с четырьмя iBuyPower наклейками. Ну, вот такой коллаж получился, но, но это уже что-то нелепое. А это реально выглядит красиво. 14-й год, Катовица, Нави, блин, этот скин создан, чтобы сюда штамповать наклейки. Всем привет, дорогие друзья, с вами Лысы при Ютуба Сегодня мы будем штамповать контент и делать дешевые скины дорогими Сегодня я хочу приклеить на калаш африканскую сетку наклейки iBuyPower Katowice 2014 года И не обычные, а голографические наклейки Мы будем заниматься полной дичью, если хочешь себе такой калаш от меня Пиши коммент, ставь лайк, может выберу кому отдать Будет жестко, жарко и самое главное дорого Все как вы любите по канону жанра Надеюсь на вашу поддержку в виде просто-просто, блин, видел. Лайк. И подписки, конечно, на канал. Поехали. Это ченджер, но контент классный. Ты же знаешь, как надо делать, вот так пум пум пум пум пум пум пум! -пум. Короче, что у меня в инвентаре у человека? это вот такие капсулы, мы их сегодня тоже откроем, но это не шоу-гвоздь программы, это калашики, на которые сегодня полетят, iBuyPower, это еще капсулки, которые сегодня откроем, ну и гвозди, все-таки сегодняшние программы, где они? iBuyPower, Хола, 14-й год, это все сегодня полетит на калаше. <смех> я дурной, но да, в этом, в этом, в этом контент. Я думаю, вы лишь такого ни разу не видели, сегодня увидите. Перед этим вот, ну, вот эти калашики, да, я повторюсь, будут наклеены наклеечки. Просто посмотрим, как, как это будет смотреться, нанести наклейку «Африканская сетка». Это, это шедевр, это шедевр, это просто идеал, мне, мне нравится. Тут будет 4 наклейки, 4 наклеечки Power И калаш сразу залетит в цене, ну, как минимум он будет стоить, я думаю... Несколько сот тысяч рублей. Одна такая наклейка стоит дороже. Больше миллиона рублей, ну как бы да, контент. Начнем э, с 2014 -го года кологни. Кологни. Подкроем контейнера. Вот эти наклеечки, кстати, у меня тоже есть. Ну, не знаю, нинджас Они не такие дорогие, по факту. Ну, то есть, честно, не такие дорогие. Э, мы сейчас откроем сначала вот эти контейнера, потом один коллаж. Мы на один коллаж уже нанесем. Холоксти пролетел. Нанесем две наклеечки. И. И пошло-поехало. Да, этот калаш, наверное, будет на заставке Этого ролика, реально Фух, калашик с наклейками Холла iBuyPower 14 -го года Это интересно, это интересно Индика, не, ну реально, ну вот Кто бы что ни говорил, там, ой Да там, ты, ты все-таки ну, Я вначале сказал, что это такое, если ты не слышал Промотай, но это контент, тем не менее Ты зашел, тебе интересно посмотреть И ты сегодня это увидишь, я никого не Байчу, ничего, но как бы вначале Говорю сразу, что это такое, поэтому Меньше негатива, больше позитив. Я все-таки, ну я все-таки стараюсь, что-то придумаю, по крайней мере на ютубе такого нет, но я имею в виду калаша с наклейками у ибой повара и сегодня мы это с вами организуем. Почему нет? У нас, кстати, ничего годного-то не выпало особо. Эти наклейки, кстати, классные. И все. на самом деле, коллекционирование, коллекция, вся моя наклеек пошла с вот этих вот штук. С этих вот штук, с этих наклеечек. Но на самом деле не с этих, а с этой, Тула или Тула, как она называется? Короче, когда, по-моему, команда Тула, я могу ошибаться, я извиняюсь, в 18 м вроде бы году использовала читы на каком-то Турике или на... Ну, не помню, на чем, но, но не шарю я особо в этой сфере. И, короче, они, по-моему, использовали читы, их вроде бы как дисквалифицировали, потом на накле... И в цене, и я ее купил на пике И сейчас она стоит дофига С этого все и пошло Это база Короче Ну, ну я думаю Ну я думаю да Ну мы начнем Первый Калашек. Давай выберем место на Топом цевье называется к сюда долб... долбанем Ну да, почему нет Нанести наклейку <смех> Какая красота Вот для этого и нужны эти наклейки Я не понимаю зачем их холдить в инвентаре Но это красота Ладно, мы сразу вторую штампанем Почему нет Давай рядом Не, давай давай лучше по, все-таки врозь Раздельность. Нанести наклейку. Тут должна быть Кнопка минус миллион с плюсом. Минус полтора С плюсом миллион рублей. Ну слушай, красивый Калаш. Бля, ну, ну это просто сказка. Шедевральная Тема. Мне нравится. Вот что бы вы ни говорили Мне нравится. Давай-ка мы немного еще кейсиками Побалуемся. Вот тут, кстати Очень и очень крутые наклейки. Это Голографическая 2014 -го года Титан. Это Обычный Титан. Все такое есть у меня Ну и в принципе все голографические наклейки тут стоят денег Короче, поехали. Честно, вот по прайсам я знаю Что дорогой Титан. Но на Подорогие. Вот эта тема. Короче, голографические Наклейки все тут стоят денег и главное, чтобы они дропались. Может, если выпадет титан, мы его сегодня еще на калашек долбанем. Так, это не интересно, это нам не нужно. Но да, наклеечка реально редкая. Избавляем Counter-Strike от мусора. А, не, ну да, а Почему? Почему нет? Кстати, неплохо. Пела, первая голографическая наклейка. Нормально. Хорошо, пошла. Слушай, я думаю, э, сегодня все-таки все наклейки, которые есть, долбанем на скины counter -Strike. Это будет... Это будет такой разрыв. Обычная, кстати. LDLC.com. Да, мне не проплатили. Выпала. В жизнь голографическая. Бля, какое вот иногда... Вот ты сидишь и реально думаешь. Какой же я занимаюсь ересью, Ну, серьезно. Но... Ой, неплохо. Хеллайзер с голографической выпала. Кстати, очень красивая наклейка. Вот чуть-чуть реально наклейка очень крутая. Идем дальше. Катавица 2014 -го года. Это все будет... На калашах, я думаю. Но я давно хотел это сделать такой подобный ролик. Я видел у мясника, когда он клеил э, наклейки вой, 4 штуки на африканку, и потом ее продавал на. Ой, хорошо! Голографическая. Потом я, короче, продавал на. этом, на. Публи, епта, реклама уже, ворот, лизет. Случайно. И потом продавал просто на маркете Стимовском этот калашик с, с, с четырьмя наклейками Вой. Я надеюсь, он до сих пор где-то, ну, не со стертыми наклейками ходит. Но опять же, тогда эти наклейки Вой стоили не таких баснословных сумм, как сейчас. Они стоили дешевле. Я вот такой думаю: а наклейка мы, наклейка мы, Накле... наклеемка мы! Ой, бой поуру голографические наклеечки. А чё нет? Не, ну а кто нам запретит? Почему я не должен этого делать? Мне нравится, реально, наклейки нужны для того, чтобы их клей зачем их держать. В инвентаре, по тихой грусти, я думаю, мы с тобой добиваем калашек. Но какой он шикарный. Нет, реально, напиши в комментарии, красивый, это или нет. Если хочешь себе такой калаш, напиши тоже. Я вот лично, блин, но ну мне лично нравится. Это, это реально красота. Прикинь, зайдешь в катку. Люди офигеют от того, во-первых, что у тебя калаш с такими наклейками, а во-вторых, когда ты скажешь, а я наклеил их сам в 2022 году. Я думаю, тебя сразу кикнут. Кикнуть, кикнуть. Кикнут с э, лобби, мама, Неважно, что это, кикнут тебя сразу. Но вот, что врать, ну, как бы, реально очень красивый коллаж. Вот этот зеленый, да, или какой-то грязный цвет, он офигенно сочетается с красным. Ну и вот у нас получился коллаж за несколько сот тысяч рублей. Просто посмотрим, как он выглядит. Ну, это на превьюху, явно, да? Это, это по-любому пойдет на превью. Я даже сейчас вепку уберу, чтобы сделать превью. На превьюха сделана, а калаш реально получился годный. Вот, ну, не знаю, мне нравится. Эти наклейки вообще топовые. Вот знаешь, что хочу посмотреть? Я хочу посмотреть, нанести наклейку, другой же коллаж. И вот мне интересно... Бля, ну вот эта наклейка прям крутая. Ну реально, очень топовая. Давай-ка мы... Ну, сделаем сейчас чуть получше, чем было немного. Короче, у нас еще голографические остались. Мы сделаем небольшой микс своеобразный. Следующее место. Я уже вижу ваши комментарии, ребят. Спасибо за то, что вы меня так сильно любите. И вот, кстати, мне интересно, как с этой наклейкой смотрится коллаж. Блин, ну вот, мне кажется, африканская сетка это скин, для того, чтобы сюда просто хреначить наклейки по КД Это очень красиво смотрится Нам для полноты картины нужен голографический титан Чтобы это было просто шикарно Но это не титан, к сожалению Но не, нам нужен титан Нам нужен голографический, откроем фастом Тоже не то, нам нужен голографический титан И я не успокоюсь, пока его, ну обычный ну, тоже пойдет на Калашек, но нужен голографический. Обычный титан, это не то. Нам нужна роскошь, нам нужен очень дорогой калаш. Пролетел обычный титан, и выпали непы. Почему их называл Напы? Да потому что я ел, если при об этом все, в принципе, сказано. Главное, что идет запись, она идет, потому что, ну... Ой, а вот это хорошо, вот это вкусно. Она вроде бы не такая дорогая, но мы тоже засунем ее на калаш. Мне интересно, какие комментарии будут под данным роликом. Мне реально интересно, я очень хочу на это посмотреть. Но предвижу очень много дизлайков, даже их, их хоть и не видно, но они будут. Можешь смело сделать это сейчас, если ты еще этого не сделал, но все-таки лучше поставь лайк. Чтобы я видел, что вот... Да, вы видишь, сказал про лайк, и даже хеллы выпали голографические. Значит, надо. Давай, короче, нам на последний спин Титана. Титана голографического накинь. Не похоже, вроде бы. Ну и то неплохо, обычная, конечно, наклейка. Ладно, короче, мы продолжаем наш аттракцион неслыханной щедрости. Слушай, ну, калаш продолжает играть, ну, начинает играть новыми красками. Сейчас с одной Hellraiser это смотрится не так. Ну, честно, мне было интересно, как это смотрится, поэтому, я думаю, смело сейчас можно соскрести ее, наверное, нет? Ладно, пусть будет. У нас получилось пока что... Пока что это важно. Два калаша. Один с четырьмя наклейками iBay Power. Голографическими, напомню. Ну вот, это реально это красиво. Я не знаю, почему мне так нравится, но это очень красиво. А если долбануть, ну, типа, знаешь, желтый цвет. А у меня есть голографический Нави? Или их тут в помине? Нет, голографических Нави, к сожалению, нету. Но хочется попробовать посмотреть, как это будет. Это с желтым цветом идеально. Давай-ка мы желтый нафигачим. Это, конечно, уже не Айбай Power далеко, но тем не менее, нанести наклейку. Я хочу сделать коллаж с Na'Vi. Слушай, ну это красота. Нет, это... это Смеетесь надо мной, но это реально красота. Ну типа... Это даже лучше, чем power смотрится. Но я повторюсь, этот скин создан для того, чтобы на нем висели какие-то наклейки. С желтым это идеальное сочетание. Вот реально... Вот просто сравни, напиши, что тебе больше нравится. Вот, короче, красные iBuyPower, либо с Na'Vi наклейками. Если бы они еще были голографическими, это было бы просто пушка. Но смотрится вот это интереснее, хоть они и дешевле. Из желтых, чтобы полностью посмотреть сочетание, есть все-таки еще... Но ну, ВП-шки это уже не то, ВП-шки это не то. Слушай, но ну, я думаю, еще попробовать... Ой, еще попробовать можно, в принципе, вот эту историю сюда добавить. И реально на этом можно будет заканчивать. Мы сегодня сделали коллаж. Сейчас доделаем и уже посмотрим, что у нас по итогу получилось. Нанести наклейку. У нас, у нас остался еще один коллаж. Можно его, в принципе, все-таки дополнить чем Сейчас посмотрим, чем можно дополнить. Блин, ну это же ну так, знаешь, нелепо выглядит. Мне интересно, допустим, долбануть вот такие вот наклейки, где они его нанести. У нас просто еще один калаш остался. Но это уже не то. Вот просто для сравнения и посмотреть, реально, какой калаш выглядит поинтересней. Ну да, это совсем не то. Типа, его можно полностью добить какими-то вот такими наклейками, например. Ну, кстати, вот это красиво. Ну, типа, добавим все просто, чтобы видеть. Во. Но по итогу, короче, из всех четырех калашей, которые у нас есть где они вот они ну, типа, просто для сравнения Power 4 наклейки. Я понимаю, что очень дорого, но тем не менее. Power плюс э, HellRaisers. И все-таки кульминация, но ну, это коллаж с Na'Vi. Он реально крутой. Вот без приколов он очень офигенно выглядит, и он тоже получился уже не дешевый. Наклейки вот такие есть на калаше, но это как-то больше нелепо выглядит. Я забабахал все подряд, чтобы посмотреть, что на этот коллаж больше ничего не идет, кроме Нави наклеек. Но, типа, HellRaisers неплохо на нем смотрится. Реально, с тем еще учетом, что они голографически переливаются все круто, но типа я думаю, что навик прикольней. В общем, вот такой получился ролик. Я надеюсь, это все вам понравилось. Не забывайте поддерживать, ставить лайк, и мы будем дальше выпускать такой контент. Я надеюсь, что он вам нравится. Вот эту мы историю никуда не нанесли. Она, кстати, смотрится круто на стандартных скинах, как будто так и должно быть. А наклейка реально годна, я хотел ее еще куда-то штампануть. Но, ладно. Оценивайте ролик честно, непредвзято, и мне будет интересно почитать ваши комментарии. Всем спасибо. Даже давай все-таки попрощаюсь в полный экран. Во, вот так другое дело. Всем спасибо. Спасибо, это был я. Всем пока.